Видеокарты, возможно, скоро перестанут быть интересны майнерам, которые могут вызвать экологическую катастрофу на Земле. На Марсе вовсю летают и добывают кислород, аргентинец ненадолго стал владельцем Google, а 2021 год можно смело назвать годом дефицита. Всем привет, на связи МК, меня зовут Михаил Крошин, это рубрика «Что там в IT?», где я коротко расскажу вам о самых интересных IT-событиях прошедшей недели. Начну сразу с безумия, в которое окунулся наш мир. Вот все сейчас обеспокоены экологией, в Тихом океане плавает целый мусорный континент размером больше Украины, Германии и Франции вместе взятых. И проблему нужно решать. Но к пластику, отходам и выбросам добавился еще один источник — последствия криптовалютной лихорадки. Майнеры фактически могут вызвать экологическую катастрофу на Земле. Ученые всерьез бьют тревогу. Китайские майнеры, которые добывают до 75% всех биткоинов, к 2024 году будут ответственны за выбросы углерода на уровне всей Чехии. Мировая сеть добычи только биткоина потребляет больше электричества, чем маргентина. И помимо видеокарт, с полок магазинов стали исчезать жесткие диски и SSD. Вы, наверное, слышали про новую криптовалюту от создателя BitTorrent под названием Chia. Она позволяет фармить на накопителях. Так вот, никто не знает, сколько она стоит, она еще не торгуется, а люди уже смели все жесткие диски и твердотельные накопители. Китайские производители даже стали клепать под это дело отдельные платы. Как вам последнее творение Onda? 32 разъема SATA с возможностью подключить накопители на 448 терабайт. В Азии уже скупили все жесткие диски корпоративного уровня на 6-8 терабайт, и когда они закончатся, майнеры переключатся на пользовательский сегмент. И главная проблема тут не в том, что это вызовет, как обычно, дефицит, к этому слову мы уже привыкли, а в том, что в процессе фарминга этой криптовалюты на накопители постоянно перезаписывается огромный объем информации, в результате чего даже самые крутейшие SSD и HDD отъезжают в мир иной защиты. Месяцы и бывают даже недели. А теперь догадайтесь, куда отправятся эти мертвые накопители? Правильно, на свалку к блокам питания и видеокартам. Так что создатель BitTorrent явно поторопился называть свою криптовалюту зеленой. Знаете, это уже начинает напрягать. Глядя на всю эту вакханалию, когда люди создают у себя дома хранилища, сравнимые с серверами, ставят в Риге кучи видеокарт, которые мелькают подсветкой, невольно начинаешь задумываться, а что дальше? Майнинг на ОЗУ, на умных чайниках, на людях. Знаете, это такая горячая тема, что мы даже в редакции поспорили, какое будущее ждет домашний майнинг. Есть мнение, что майнинг будет вечен, как торренты, то бишь одни криптовалюты блокируют, как это сейчас пытается сделать Nvidia, другие появляются, и так до бесконечности. Или рано или поздно майнинг перейдет в высшую лигу. Майнить будут только на асиках, а следить за этим будут либо правительства, либо крупные компании. На самом деле криптовалюты очень уязвимы, как колос на глиняных ногах. Совсем недавно в китайской провинции Синьцзян, где работает куча майнинг-ферм, аварийно рубануло электричество, в результате чего комиссия в сети биткоин подскочила аж до 70 баксов, а общий хешрейт упал на треть, и это только одна провинция. Что касается будущего домашнего майнинга, я лично за второй вариант и я с энтузиазмом писал новость про недавно представленный компанией Bitmine ASIC Antiminer E9. Асики, кто не знает, это такие устройства, набитые специальными процессорами, которые могут только одно ⁇ копать определенную криптовалюту, и они работают эффективнее, чем видеокарты. И вот этот вот новый ASIC способен копать эфир как 25 топовых RTX 3090, а стоит он примерно как 6 таких видеокарт, предварительно, конечно. Было бы круто, если бы такие устройства хлынули бы на рынок, и майнерам видеокарты просто перестали бы быть интересны. Но тут проблема в том, что такие устройства, как ASIC для эфира, Животные более редкие, чем единороги, и встретить их в живой природе практически невозможно, а очереди там расписаны на год вперед. Поэтому в таких объемах эти асики проблему не решат, но помечтать, конечно, об этом можно. Поговорим про космос. На днях весь интернет пестрил новостями о том, что Роскосмос ведет переговоры со SpaceX по доставке российских космонавтов на МКС. Это заявил сам пресс-секретарь Роскосмоса, а ранее Илон Маск говорил, что доставлять российских космонавтов на МКС — для него дело чести. Но, как оказалось, пользоваться батутом Роскосмос не собирается. Дмитрий Рогозин в замедленном твиттере написал, что никаких переговоров не ведется, все это фейк, обманные провокация и что у нас есть собственные ракеты на них мы и будем летать остается только догадываться что это было лично я за новый виток космических гонок потому что освоение космоса это будущее нашей цивилизации мкс уже 20 лет она вся дырявая и к 2025 году роскосмос планирует выйти из соглашения по ней корпорация уже показала первый блок собственной российской космической станции неужели история с советским миром все-таки повторится ведь это была большая Международная станция и туда пускали не только советских и российских космонавтов, там были и представители других стран. И есть шанс, что мир-2, после того, как МКС сгорит в слоях атмосферы и уйдет на дно океана, возьмет на себя ту же роль. К космосу еще вернемся. На днях случилось еще одно событие из разряда не договорились. Всем известный мессенджер Discord неожиданно отказался от вхождения в состав Microsoft после окончательного оглашения цены в 12 миллиардов долларов. Discord сказал нет и переговоры были окончательно прекращены. Так что Доби будет свободен. Вернемся к борьбе с майнингом, в последнее время в воздухе витает куча новостей о том, что Nvidia готовит топовую RTX 3080 Ti, которая будет почти что как 3090, только там будет 12 гигабайт видеопамяти, зато полная шина. Рекомендуемый ценник будет 1000 долларов, и Nvidia готовит обновленную программно-аппаратную часть, которая будет защищать от майнинга эфира, и мамой клянется, что в этот раз все будет как надо. К слову, вместе с новинкой зеленые подкинут жабу майнерам, обновив всю линейку 3000 серии вот этой новой программно-аппаратной частью по защите от майнинга. Причем никак маркировать новые видеокарты с обновленным чипом они не будут, то есть майнер, покупая видео карту не будет знать, если не откроет специальное ПО, какой чип внутри стоит и как эта видеокарта копает, собственно, крипту. Плюс ко всему, все обновленные версии видеокарт на чипе ГА второй версии получат поддержку Resistable Bar прямо из коробки. Это позволяет процессору получить полный доступ к видеопамяти, что увеличивает производительность в некоторых играх аж на пару процентов. Будем надеяться, что в будущем прирост будет ощутимей. В общем, надеемся и верим. Мы уже не раз затронули тему дефицита, вот сейчас прям поставьте видео на паузу и попробуйте написать из-за чего подорожает вся электроника. Написали? К дефициту полупроводников и чипов добавилась медная фольга. Она используется для производства плат, а плата у нас есть везде, от фиолетового iPhone 12 до автомобилей, так что дефицит медной пленки сделает видеокарты еще более недоступными. А теперь минутка научной фантастики, знаете сколько космических кораблей было пристыковано к МКС в начале недели? Целых шесть штук. Два детища Илона Маска Крив Драгон, два российских грузовых прогресса, один пассажирский союз и еще один американский корабль снабжения ЦИГНИС. Сейчас кораблей уже 5, отвалился один грузовой прогресс, который скоро затопят в океане. Не знаю, как вам, а мне это напомнило начало фильма Люка Бессона под названием «Валериан и город тысячи планет». Вначале хорошо показали, как МКС будет постоянно достраиваться за счет пристыкованных кораблей. Возможно, французский фантаст отлично описал будущее. По мнению Илона Маска, будущее наступит уже к 2030 году. Именно тогда он планирует отправить первых колонизаторов на Красную планету, а в свежем интервью он признался, что возможно будет много жертв, отвратительная еда, в общем все будут добровольцами, все будут все подписывать и об этом знать, зато он обещает великолепное приключение. Но не будем о грустном, аргентинец купил Google всего за 4 бакса. Ладно, ладно, мы не акет, упокой господь его душу. На самом деле паренек из Аргентины по имени Николас Каруна купил у местного провайдера под домен третьего уровня google.com.ar всего за 4 доллара, тем самым сломав поисковик просто по всей стране. На деле это была ошибка местного регулятора ник.ар, который издал Google в аренду этот домен, срок которого должен был истечь только в июне, но почему-то домен стал доступен к покупке уже в конце апреля. К слову, ошибка была исправлена моментально. После хвалебного твита аргентинца в сети права вернулись обратно Google, что получил парнишка неизвестно. Ну и как же не рассказать про полет одного маленького коптера и огромный взлет для всего человечества. Ну а если серьезно, на Марсе уже трижды совершил полет коптер-изобретательность, который прибыл туда с новым марсоходом, отделился и ждал своего часа. Вначале были какие-то неполадки, но позже их удаленно получилось решить, и коптер взлетел и отправил... Прекрасные снимки красной планеты, в том числе и снимки марсохода. Давление на Марсе в 100 раз ниже, чем на Земле, так что летать там сложновато. Нужны большие лопасти и высокие обороты. Ждем в будущем красивых видео с пролетами над красной планетой. Кстати, марсоход Персеверанс тоже отличился. Он смог добыть на Марсе, нет, не огонь, а кислород. Всего 1 грамм, этого хватит всего минут на 10 дыхания обычному человеку, но это уже огромное событие. Все дело в том, что атмосфера Красной планеты состоит в основном из углекислого газа, и его при большой температуре достаточно легко превратить в углерод и кислород. Последний нужен не только нам для дыхания, но и как окислитель для ракетного топлива. Поэтому проблему с производством кислорода на Марсе возможно решить и не тараканить его с Земли. В общем, это интересно. Надеюсь, не сильно вас грузанул, друзья. Отлично вам провести майские праздники, если они у вас, конечно же, есть. Меня зовут Михаил Крошин. Рубрика Что там войти? Подписывайтесь и пишите комменты. До скорых встреч!